Стратегема 33, которая называется Возвращенный шпион. О чем эта стратегема? Ну, надо сказать, что она первая в ряду всех стратегем. Так там по счету 33, но в Китае считается, что ни одна другая стратегема не появлялась столь часто в китайской политической и военной истории. И эта стратегема самая характерная для китайцев. Поэтому послушайте, о чем она. И вот толкование стратегемы, задача шпионов стоит в том, чтобы посеять среди врагов взаимное недоверие и вражду. Возвратить шпиона означает воспользоваться шпионом, засланным противником, чтобы отплатить ему той же монетой. И вот э, иллюстрация к стратегии. В эпоху борющихся царств в государстве Янь однажды случилось так, что на престол зашел правитель, который не любил своего советника Юэ-И, одного из талантливейших полководцев своего времени. Некто Тянь-Дань, командующий войсками враждебного Янь, царство Ци, тот же послал точно послал в Янь Лазутичка, которому было поручено распространить в Янь такой слух: генерал Ю и -Э не пользуется милостью нашего государя, и боится, что не снесет голову. Его тайное желание заключить союз с Ци, чтобы совершить переворот и завладеть царством. Однако дворцы еще колеблется По этой причине Ю и ЮЭ -И очень вяло ведет осаду цинского города Цзымо. Люди ЦИ очень страшатся того, что генерал Юэ-И потеряет свой пост, ибо при другом генерале Цзимо незамедлительно будет захвачен. Этот слух дошел до правителя Юнь, Янь. И тот, недолго думая, лишил Тяньдани всех его постов, сам Юэ, и бежал в соседнее царство Джао, генерал же назначенный вместо Тяньдани, очень скоро потерял все свое войско. То есть подставить кого-то, кто эффективный, при помощи слухов, при помощи шпионов, при помощи интриг. И вот Сунзы пишет «Существуют шпионы пяти видов». Да, сейчас вот я вам прочитаю. прочитаю. Трактат написан две с половиной тысячи лет назад. «При использовании шпионов различают пять их видов. Бывают местные шпионы, бывают внутренние шпионы, бывают шпионы а обратные. Бывают шпионы, которые должны умереть. Бывают шпионы, которые должны жить». Местных шпионов вербует из жителей страны противника. Внутренних шпионов вербует из чиновных людей противника. Внутренние шпионы вербуются из семи разновидностей чиновников противника. Среди чиновников есть люди умные, но потерявшие должность. Есть люди провинившиеся в чем-либо, подвергающиеся за это наказанием. Есть любимцы, жадные до богатства. Есть люди, поставленные на низшие должности, есть люди, не выполняющие возложенные на них поручения, есть люди, стремящие приобрести более широкое поле для приложения своих способностей, пользуясь несчастьем других, есть люди, склонные к хитрости и обману двоедушные. И вот, вот, они говорят, что таких людей обязательно надо а, использовать. Вот Сунзы тоже пишет, что секретные агенты и лазутчики незаменимы для получения сведений заранее. То есть сейчас есть еще такой шпион, как интернет. Да, тогда такого шпиона не было, чтобы получать сведения заранее. И в связи с тем, что есть все сведения в интернете, есть еще такой шпион, как аналитика. И нормальные люди, у которых нормальная голова, это то, что сейчас Китай делает с Россией везде. А, это я пишу, да. Это вот по поводу, так, по поводу чего я написал, на полях написал, понять не могу. По поводу шпионов, это то, что сейчас Китай делает с Россией, везде на местах китайские шпионы при должностях, поэтому нам надо иметь своих людей везде. Абсолютно верно, я написал, то есть мы видим, что те люди, которые работают там губернаторами различными, мэрами, парами и херами, они очень легко входят в... Сношение с китайцами да, Недаром там про иркутского губернатора Рассказывали и прочее, прочее да, От КПРФ Но там не только от КПРФ Там масса и других а, губернаторов Мэров, которые продают тайгу Маму родную продадут китайцам Поэтому Это очень важно и нужно понимать, что вот противодействует таким стратегемам, что врага узнают не потому, что он должен сделать, а потому, что он уже сделал. Как говорит: вот это враг, потому что он может там что-то сделать. Ни себе может. А сколько врагов уже сделал? Вот Путин китайский шпион. Почему? Потому что он может сдать Россию. Да нет, он уже сдал Россию. Все его действия в интересах Китая. Поэтому он китайский шпион. И поэтому переводят стрелки на кого-то другого, какие-то там еще люди и так далее. Вот они там враги, а эти служат американцам, там Навальный агент ЦРУ там и прочее, прочее. Они рассказывают об этом. Ну, почему? Так. Затрахал этот Алеша Карамазов. Блин. Алеша Карамазов, блядь. Так и э, вспомните дело Тухачевского. Помните антисоветская Тараскинская военная организация. Минус -то Тухачевский, минус Якир, минус Убаревич, еще куча э, командиров высшего ранга. Гамарник, который был зам наркома, первый зам наркома обороны, застрелился. А вместе с ним, кстати, был и первым замом Даркома обороны Тухачевский ну, Вначале его сняли на другую должность Поставили, а потом уже Его взяли и судили Расстреляли Помните у Шелленберга В воспоминаниях его, что написано И написано, что Гитлер сдал эти сведения то есть, я так понимаю, там была закрутка. Артузов, проводя все эти свои тресты и синдикаты, рассказывал на ну, операции, рассказывал, что оппозиция Сталина очень сильная. И поэтому называли фамилии все, все эти фамилии, не только эти, наверное, еще целую куча фамилий. И эти сведения немцы получили от французской разведки. И соответствующим образом оформили, подкинули какие-то письма левые и отдали Сталину. А что Сталин сделал? А Сталин им 3 миллиона рейхсмарок прислал за это, потому что он был доволен, ему хотелось, конечно, сшибить эту верхушку. Понятно, что они не были никаким ни немецким, ни французским, ни каким другими шпионами. Я думаю, что они, конечно, не были большими любителями Сталина. Поэтому он их и уничтожил. Ну, вы понимаете, что очень важная как бы, тема, да, принцип политический. Очень важен политический принцип «разделяй и властвуй». И когда люди пытаются ну, интриговать, да, когда люди пытаются заниматься политикой, когда люди пытаются что-то решить да, для себя с точки зрения власти, да, вот, они используют этот принцип. Всегда, я подчеркиваю, всегда этот принцип используется в имперской политике. Принцип разделяя власть». То есть, это был принцип, который использовал Рим. Ну и дарим мы еще использовали да? Но как бы это Основной принцип римской политики Это принцип британской политики Это принцип политики Российской империи Это принцип политики Третьего рейха СССР И США да Ну и сейчас наверное Это принцип Китайской империи Потому что то что мы видим Это Китайская империя Это не какой-то там Коммунистический Китай. Да, это Китайская империя во всех ее, так сказать, проявлениях. Но лучших проявлениях да, и худших. Что предполагает 33-я стратегия? Она предполагает также расстройство военных, политических, экономических союзов, которые имеет противник. И втягивание его в новые союзы, которые губительны для него. Есть, ну, интриги и все эти вот шпионские дела, не только для этого, не для того, чтобы собрать информацию. Нет, информация это дело третье, информация сама собой в руки пойдет. Информация нужна для манипулирования. Вот Сундзи пишет, если противник сплочен, в его станет раздор. Вот, вполне допускаю, что началось действие 33-й страны. Ну, оно давно уже началось в России, но сейчас, так сказать, вошло в завершающую стадию, когда уже ни на что не глядя, вскрывают, да, вот как сегодняшнее вот этот письмо Родины про то, что большая часть руководителей КПРФ является китайскими шпионами. И так далее. Ну, видите, принцип разделяя властвой работал очень хорошо, когда устроили войну в Украине. Очень хорошо, да. Потому что, конечно, Россия и Украина вместе достаточно серьезная величина. Все развалить. И сейчас, я думаю, для развала России, полного развала Китай... Будет применять эту стратегему с точки зрения национальных каких-то проявлений да, в национальных республиках. Так что помните, у Высоцкого песни-то про слухи. Да? А кстати, оказалось, что подобные песни есть и в Китае, причем эта древняя песня называется Опасайтесь синих мух. Синие мухи это слухи. А помните, у Высоцкого совершенно то же самое, сколько слухов наши уши поражает, да, сколько сплетен разъедает, словно моль, например, ходят слухи, будто все подорожает абсолютно, да, особенно поваренный соль. И припев, а словно мухи, мухи опять, там синие мухи, но ну, здесь просто мухи, мухи тут и там, ходят слухи по домам, а и старухи их разносят по ума, да, беззубые старухи – это отряды Путина, да, действительно. Помните, там такие слова, а вы, зна вы знаете, Мамыкина снимают за разврат его, за пьянство, за дебош. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. Да? И поют друг другу шепотом ли, в крик ли, слух дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли, говорят, что это выдумки и чушь. Вот в этом вся особенность. Высоцкий высветил суть. Да? В хорошее наш народ не верит. Точно так же, как он и не верит в правду. Когда ты им говоришь правду, народ говорит, да, это о чем? на голову какой-то я миллион раз слышал про, про себя это и через там, неделю через две через год через пять лет подтверждались мои слова со процентов да, на сто процентов да. а потом куда девались эти люди да, которые писали говорили и тогда выступали по поводу того что как-то вот не так человек мысли почему не так мыслит человек, знаете ну, Потому что они не так мыслят Потому что они не так думают Я Еще раз говорю, лучшие аналитики Для них это те, которые говорят То, что думают они Вот там про лучшего аналитика мне писали А как он говорил Россия нападет на Украину или нет Я говорил процентов, что не нападет А он что говорил он говорил что нападет да? И он лучший аналитик Конечно лучший, потому что это хотели услышать Вот эти люди Так что суть стратегемы – дезинформация и операция по дискредитации. Да, ну Что такое операция по дискредитации? Абсолютно разные. То есть запускать какие-то слухи, переводить стрелки. Очень легко случилось что-то, перевести стрелки на кого-то, чтобы вывести из-под обстрела того, кто тебе нужен. Да? Так что... Вот помните, сегодня мы, кстати, уже про Изопа говорили. Помните жизнеописание Изопа? Очень хорошая книжка, если кто-то не читал, рекомендую почитать. Вот там перевод стрелок очень хорошо описан. И умный Изоп отбивается от этого. То есть, он был глух, глухим, ну, немым. Ну, горбатый, немой. И какие-то рабы сожрали фиги. И свалили на него, сказали, что это он съел. Ну, и, говорит, и договорились, что всегда на него валить, он все равно не мой ничего объяснить не может. Ну и хозяин уже приказал его там пороть, а тот стал умолять хозяина дать ему время объяснить. Тот говорит, ну объясняй. Он знаками показал, чтобы ему принесли воды. Ему принесли горячей воды, он попил горячей воды, выбливал, а он ничего не ел, он голодный. Ну, и там ничего нет. И он сказал, пусть все, кто там был, пусть они тоже это сделают. Ну, естественно, эти люди все блеванули, там фиги эти. И он таким образом ушел от порки, а этих запороли. Вот э -э -э, ему повезло, потому что он был умный. А если бы он не был умным, был дураком, как Путин, его бы запороли до смерти. Такую операцию, как вы понимаете, и по мне проводили по дискредитации. Очень серьезную. И я что могу сказать Она до сих пор проводится Огромные средства Путин кидают, чтобы Обливать меня грязью Потом эта грязь вся стекает Никаких пятен не остается Но какое-то время вот Им удается Отпугивать людей да, Которые могли бы объединиться Представьте, если бы мы объединились чем бы мы бы сделали с Путиным да? Если бы под командованием Мальцева, люди бы объединились в России. Куда нахер бы он делся? Он бы сейчас уже на колу сидел этот гондон. Поэтому, конечно, они, для них очень важно, чтобы различного рода либеральная публика что-то пела. Потому что они для них не опасны. Они их на кол не посадят. Так что, но я могу сказать, что по поводу дискредитации. Я никого не забуду, кто в этой операции участвовал. Да, по дискредитации меня. И обязательно постараюсь их в лагерную пыль стереть. Я обещаю, что я не верю в наказание после смерти, и поэтому обещаю, что я их сотру в лагерную пыль, если буду жив. Ну и надо сказать Еще вот с точки зрения Этой стратегемы, что не всегда Шпионы страшнее это, Иногда те соратники Которых я называю Соратники, бывают хуже и опаснее Любых шпионов да? И если их не подстрекает Противник Этих соратников да, То их подстрекают собственные Грехи, прежде всего зависть Гордыня, алчность Так что очень важно понимание того, что не только шпион может тебе нож в спину засунуть. И вообще принцип разделяя властвуй» он, он просто принцип. Это не обязательно плохо. Это не обязательно плохо. Любой правитель, чтобы властвовать, должен разделять. Любой. И даже если это народ. Даже если это правитель народ. В основу народовласти мы как раз кладем принцип «разделяй и власть, Народный контроль, выборы на один срок и прочее, прочее, прочее. Поэтому это очень важно.